Сегодня мне выпала честь рассказать о нашей уникальной продукции, о продукции корпорации Фухоу. Знаете, вот сегодня будет, пойдет разговор о здоровье. О здоровье, которое, возможно, у кого-то оно еще такое крепкое, хорошее относительно, да? О здоровье, у кого есть какие-то вопросы уже. Люди, у которых, которые уже в таком состоянии, возможно, они уже молят Бога о том, чтобы Он им принес это здоровье. И, конечно, эта тема, она избитая, тема о здоровье. Все на каждом шагу говорят сейчас, да, вот в интернете очень много всего. Вообще, вот мне хотелось бы рассказать именно о здоровье, подход тибетской, восточной медицины к этому вопросу. Вы наверняка знаете, да, что есть все-таки разница в подходе традиционной китайской медицине к здоровью и западной. Ну, это медицина, в общем-то, такая э, академическая медицина, в которой обычно люди ходят лечиться. Так вот, разница в том, что, ну, допустим, заболела у нас голова или что-то, какой-то орган, мы пришли к врачу, мы, конечно, пожаловались, да, болит, вот, врач выписал лекарство. Лекарство в основном для того, чтобы убрать симптом заболевания. Но дело в том, что, пройдет, ну, проходит 10 дней, симптом потерялся, исчез до следующего момента, до следующего какого-то э, приступа или для следующего такого состояния, что опять требуется, требуется э, снова, значит, помощь врача. И таким образом мы понимаем, что причина заболевания не убрана. Традиционная китайская медицина как раз э, дает людям возможность убрать первопричину заболевания. Еще разница в том, что в западной медицине врачи э, значит, нам говорят, что вот лекарства, лечитесь. То есть это химические лекарства, химические химфармпрепараты. Восточная традиционная тибетская медицина оздоравливает людей натуральными препаратами то есть это препараты созданные природой продукты созданы природой созданные богом еще разница в том что западная медицина практически наш организм разделила на органы то есть каждый врач врач узкой специализации оказывает помощь именно на на какой-то определенный орган и его не волнует, как будет, будут доработать другие органы. Вот не зря же поговорка такая есть, что одно лечим, другое калечим. Традиционная китайская медицина, она говорит о том, что организм человеческий – это единый целостный механизм. И невозможно отдельно взятый орган оздоровить или вылечить, вне зависимости от других органов. Понимаете, здесь вот подход совершенно разный. Доктора тибетской медицины вывели такую формулу, формулу здоровья. Она звучит так. Если в вашем организме нет трех загрязнений, значит в вашем теле нет места болезням. Какие три загрязнения? Загрязненный кишечник, загрязненные, э, загрязненные жидкости в организме, это кровь, плазма, лимфа и так далее, и загрязненные сосуды. Когда у человека вот эти все три загрязнения, в результате у него грязный ци, то есть это грязная энергия. И если длительно у человека есть такие загрязнения в организме, то, конечно, тут жди серьезных каких-то нарушений, да? И вплоть до онкологии, то есть до хронических заболеваний и до онкологии. Поэтому... Корпорация Фухоу предлагает именно для нас, для людей, для обычных людей систему самовосстановления организма, которая начинает именно, не убирая симптомы, вернее как, начинает воздействовать на причину данного заболевания, любого заболевания, независимо какие заболевания человека, на первопричину. Именно на клеточном уровне происходят изменения в организме. И потом постепенно уходит симптом за симптомом. И вот что же предлагает корпорация Фухоуна? Система самовосстановления организма. Она состоит из 9 наименований продукции, продуктов. Всего лишь 9 наименований. Условно делится на три группы. Это группа регуляция, очищение и восстановление. Но это условное деление. Каждое из 9 наименований продуктов он имеет в своей функции и регуляцию, и очищение, и восстановление, но просто выделены в ту или иную группу именно по наибольшему воздействию. Значит, ну так как первое самое сильное загрязнение в организме ⁇ это загрязнение кишечника. Ведь действительно в Китае желудочно-кишечный тракт назван дорогой жизни. И действительно очень важно... Человек, допустим, вот э, кушает, да, важно, как пришла эта пища, каким образом она переварилась, и как эвакуировались остатки пищевые, то есть от этого зависит здоровье человека. А, потому что, а, начиная, действительно, вот пища идет, начин, попадает в рот, идет по пищеводу, в желудок, там она везде, на каждом этапе усвоение идет, происходит. И вот, понимаете, здесь очень важно, если кишечник забит настолько, что ну, не усваивается пища, то о каком уже здоровье может быть речь. Поэтому все, конечно, начинается. Э, вот и наша система самовосстановления начинает э, вот как раз оздоровление э, с э, двух продуктов. Астароза и чай-лювей. Эти два продукта, их называют сладкая парочка. Эти два продукта очень хорошо работают желудочно-кишечным трактом. Ну чай. Вот казалось бы, да, но ну, обычный чай вроде как. Так необычный. Дело в том, что этот чай был разработан для императора. Ну тогда еще правление времен коммунистической партии для Мао Цзэдуна. Его разработал академик. Он почетный доктор. Он входит в число десятки лучших врачей мира. Академик Тан юджи он был когда-то лечащим врачом Мао Цзэдуна. И вот этот чай по старинным тибетским рецептам с добавлением современных технологий разработан чай Лювей, которым мы сейчас мы сейчас который пьем и очень любим этот напиток. Напиток богов. Что здесь особенно в этом чае? Здесь есть кардицепс. Кардицепс это высший гриб, который произрастает на Тибете на высоте 3,5 тысячи метров над уровнем моря. И вот именно в тех суровых условиях он вбирает в себя две энергии. Это энергия растения и энергия животного. Э -э Гриб кардицепс известен уже 5000 лет назад, были о нем сведения. И уже тогда стали понимать, что... Э -э те, кто принимает гриб кардицепса, принимали его только императоры в те времена. И простому человеку он был недоступен. И вот императоры жили долго, активной, здоровой, довольно такой, хорошей жизнью. И было это удивительно. Понимаете, и вот вообще в Китае считается гриб кордицепс. он имеет много названий. Его называют «божественный подарок», «сам знаю где», или растение животное и знаете основным конечно название сам знаю где то есть гриб кардицепс вытяжка поступая в наш организм она сам он действительно вот эта вытяжка она сама знает куда устремиться именно к локализации больных клеток каким образом это все происходит конечно это там связано с энергиями то есть Больные клетки излучают э, отрицательную энергию, гриб-кардицепс положительную. По законам физики это притягивается. Э, вообще гриб-кардицепс, вообще грибы, вот эти высшие грибы, а это и рейши, и гонодерма, очень много в составе грибов выше. они до конца не изучены. Это отдельное царство, оно как бы и не растение, и не животное. Но гриб-кардицепс является самым, ну я не знаю, это... Единственная субстанция на Земле, которая восстанавливает энергии. Энергии иньян. Мы, как говорим, это мужская и женская энергия, черная и белая. То есть это две противоположных энергии. Ну, проще говоря, это кислотный щелочной баланс нашего организма. Мы все знаем, как это важно, да? Чтобы pH среды нашего организма была в норме. Поэтому как раз гриб-кардицепс есть в составе чая-лювей. Здесь еще несколько трав, в том числе трава-астроган, это трава долголетия. И вот чай Лювей, он очищает все жидкостные среды организма, в том числе делая кровь хорошей консистенции, то есть формула крови улучшается, становится кровь текучей. Здесь, значит, что еще делает? Воздействует на желудочно-кишечный тракт. Тракт очищает его печень, то есть вот... Напиток просто божественный. Начинаем пить даже с чая лювы, идут прекрасные результаты по оздоровлению человека. Помогает ему в этом пастороза. Пастороза это питание для и лактобактерий. То есть это а, также пастороза очищает кишечник, желудок, а, значит, печень, почки, то есть всю выводящую систему. А, выводит шлаки и токсины из желудочно-кишечного тракта. И вы знаете, вот даже есть у некоторых людей, допустим, очень сильный запах пота, ну вообще от человека бывают, запахи вот эти, они нормализуются, они нейтрализуются, вернее. Этот продукт можно деткам с первых часов жизни. Ребенок начинается с кишечника, потому что именно в кишечнике идет, восстанов... вернее, воспроизводятся клетки, иммунные клетки, иммунитет. Так вот, очень важно, чтобы у ребенка с первых часов жизни был очень хороший иммунитет. И вообще, как бы все вот желудочно-кишечные процессы начинались именно в здоровом состоянии. Вот наши уже партнеры очень многие, уходя в роддом, родились уже очень много детей именно тех партнеров, которые принимали сами продукцию, допустим, вот беременная женщина, рождались дети, они уже с первых момента, с первых часов давали пасту розу. Такие дети, они не страдают кишечными различными там, вздутиями, отрыжками, у них нет болевых ощущений, они спокойны, и мамочки, соответственно, тоже спокойны. Поэтому этот уникальный продукт, он всем, не только детям, он всем полезен. От маленького возраста, от младшего возраста до глубокой старости. Люди, принимая этот продукт, очень хорошо Ощущают улучшение работы желудочно-кишечного тракта. Вот эти два продукта принимаем в течение двух недель. Затем также продолжаем принимать, но добавляем эликсир феникса, капсулу линджи Эликсир феникс. Вот он в составе содержит 75% грибокардицепс, вытяжки грибокардицепс. Здесь, конечно, есть еще и травы. По составу очень все сложное, не буду состав вообще освещать. Есть очень много литературы, очень много в интернете различной информации о составе продуктов. Я вам просто дам именно направление, то есть вот как это все может полностью оздоровить ваш организм. Эликсир Феникс называют иммунитет во флаконе. 30 мл, хотя мы принимаем буквально микродозами по 2, по 3, по 5 мл. И уже в этом, вот именно от такой маленькой дозы, происходят просто чудеса. Этот продукт можно употреблять беременным женщинам, маленьким детям, детям с первых часов жизни до глубокой старости. Этот продукт регулирует все обменные процессы, начиная с бронхолегочной системы, до мочи половой. Все это будет работать у вас как задумано природой, как Бог нас, как Создатель нас создал. Этот продукт очень хорошо повышает иммунный статус человека. И уже на первом этапе, на этом этапе идет очень хорошая такая борьба с онкоклетками. То есть, Онкологические клетки, они очень сложные, они очень хитрые. В основном сейчас западная медицина использует химиотерапию, лучевую терапию, потому что онкало... раковая клетка, она покрыта фибриновым налетом. И клеткам-киллером, которые есть в нашей крови, она не видна. Вот в этом сложность. Серфеникс в составе имеет гриб-кардицепс, как раз раковую клетку, вот он вот этот фибриновый налет слизывает с нее. И раковая клетка становится видна клеткам-киллером, понимаете? Все очень просто оказывается. И вот уже на первом этапе прекрасно идет профилактика онкологии. И если уже есть в организме человек онкология, то, естественно, уже полностью даже метастазирование прекращается в отдельных случаях. Надо еще понимать то, что онкология развивается... 5-6 лет. И иногда человек не знает до последней стадии, что у него онкология. Поэтому очень важно принимать эликсир «Феникс», чтобы никаких таких вот не было, как говорится, неожиданных сюрпризов с нашим здоровьем. Поэтому вот очень важно, именно в целях профилактики в том числе. Вообще традиционная тибетская медицина, хочу сказать, что она основана именно на профилактике, на профилактике всех заболеваний. Вот, поэтому эликсир -э, феник – замечательное средство для повышения иммунитета. Очень хорошо дети и пожилые люди его воспринимают. Буквально на первых этапах получают прекрасные результаты. Если детки болели и у них был понижен иммунитет, то прямо в первые недели у них очень хорошо повышается иммунитет, противостояние различным вирусным заболеваниям различным, ну, простудным заболеванием. Очень хоро хорошо идет помощь такая э, ребенку. Также еще капсулы линжи на этом же этапе принимаем. Это э, вся нервная система наша. Капсулы линжи, их называют мозговые капсулы. Э, это для хорошей работы клеток спинного и головного мозга. И вот все какие-то, если есть в организме, отклонения, так скажу, по здоровью, И именно неврологическая система, неврология, да, mm -hmm. то это все капсулы линджи. Дети, которые сдают экзамены, студенты, работники, которые занят, заняты умственным таким напряженным трудом, капсулы линджи прекрасно им помогают, дети прекрасно сдают экзамены, восстанавливается память, слух, зрение улучшается, то есть клетки мозга начинают работать в хорошем режиме. Конечно, нам вот людям сейчас очень много информации идет извне отовсюду, и мы пытаемся многое запомнить, и к сожалению у многих сейчас в возрасте уже в таком, что бывает вот пошел и забыл куда пошел, да? Чтобы этого не происходило, капсула линжи вот как раз прекрасный помощник в этом. Память будет замечательная, усвоение материала, там какой-то информации будет прекрасное. Ну, вообще вот при ДЦП, при эпилепсии, прекрасные результаты, значит, болезнь Альцгеймера. Вот недавно слышала такую информацию, что через пять лет уже порядка 50% Значит, население людей старше 70 лет, такие прогнозы э, будут болеть болезнью Альцгеймера. Понимаете, вот какие есть прогнозы. Так вот, корпорация Фухол говорит, что если вы будете принимать продукцию, то болезнь Альцгеймера вам вообще нигде даже не маячит. Поэтому э, нужно, конечно, прислушаться и взять на вооружение вот этот, эту информацию. Далее. Значит, мы принимаем это также где-то, ну вообще как бы рекомендую принимать до хорошего состояния желудочно-кишечного тракта, нервной системы. Улучшается вот на этом первом этапе настроение, сон возможно вот будет лучше, головные боли уходят, нормализуется артериальное давление, то есть уже вот эти результаты пойдут на первом этапе. Затем эликсир Феникс, у нас значит мы его меняем на эликсир Санцин. Вот это продукт также сложный по составу, но это единственный продукт, который выводит соли тяжелых металлов из организма. Люди сейчас действительно очень многие принимают целый ряд химических препаратов, и надо понимать, что Химфарм препараты они частично выводятся из организма, некоторые даже не выводятся. И человек сам себя изнутри, получается, заражает. Так вот, этот препарат единственный, который выводит соли тяжелых металлов, выводит гормоны из крови при гормональной терапии. Этот продукт очень значит, хорошие результаты по онкологии поджелудочной железы. Онкология поджелудочной железы, она, во-первых, ее диагностирует на последней стадии практически и считается вообще неизлечимым. Так вот, с нашей продукцией все можно убрать из организма. И еще, знаете, проводилось такое исследование, значит, человек, который был уже после, онко ну, онкологически больной на химиотерапии, и после химиотерапии ему дали препарат Санцин. Так вот... Через 15 минут улучшилась формула крови во много раз. То есть вот такие исследования проводили. Поэтому мы не знаем, как вот насколько там все тонко устроено. Но эта продукция, она действительно каким-то чудесным образом оздоравливает человека. Затем, значит, вот этот продукт <coughs> очень хорошо корректирует вес. То есть регулируя обменные процессы, улучшая метаболизм, Регулируется вес. Если человек, у которого не достает веса, он набирает этот вес. Человек, который э, излишки веса имеет, у него как раз идет на уменьшение этого веса. Поэтому также продукт просто потрясающий. Детям, ну вот подростки, в период полового состояния. <как> многие действительно, вот сейчас у многих высыпают угри, окне называем, да, на лице, на спине. То есть... И вообще люди, у которых есть кожные проявления, я не говорю о болезнях, кожных болезней всего три: вши, чесотка или шай, кожные проявление. надо понимать, что это плохая работа желудочно-кишечного тракта и лимфатической системы. Так вот, продукт санцинь прекрасно работает и с желудочно-кишечным трактом, и лимфатическую систему, он очень хорошо очищает лимфу. Об этих продуктах можно очень долго говорить. Я не могу именно из-за того, что времени мало, поэтому э, потом более детально можете вопросы задать, и я все это расскажу. Далее. Значит, таблетки Гаосин. Единственная таблетированная формула. Попадая в организм, буквально по две таблеточки перед едой, три раза в день, увеличивается в несколько раз эти таблетки. Это крупнокристаллическая целлюлоза, и вот именно этот продукт является как адсорбент работает. Он просто вытягивает яды, токсины, шлаки из организма, все это выводит. И одновременно отдавая питание всем нашим клеточкам, и желудочно-кишечного тракта, и клеткам крови в том числе. Очень хорошо работает с кровью. Вообще этот продукт для людей с тремя гипер гипертония, гиперлейкимия, э, ой, Лепимия. что сказала, липидемия и э, гипергликемия. То есть в норму приходит артериальное давление, сахар в крови и холестерин. Таких результатов у нас масса, поэтому мы даже, как говорится, это очень легко все. То есть принимайте эту продукцию, все будет замечательно. Также этот продукт работает очень хорошо корректирует фигуру нашу. Это при избыточном весе также. То есть не нужно там какую-то диету особо соблюдать. На этой продукции люди да, просто в норму получается. приходят. По весу, по различным вот этим показателям, жизненным показателям в организме. Значит, ну Вообще мы его еще называем, этот ГААСЭН, Называем фуршетными таблетками. Один раз, приняв 6-8 таблеток, можно идти на какое-то мероприятие, где застолье, где много вкусной еды, различные там мясной, там, алкоголь и все прочее. И не бояться это все принимать. На утро все лишнее выведется, организм будет чувствовать себя очень. Легко, головных болей не будет, это светлая голова, никаких будет, не будет тяжести в желудке. То есть все замечательно будет. Это уже тоже все мы проверили, это действительно так работает все. Так, значит, еще один э, продукт из серии очищения, это капсула Сьюченфу. Ну вы знаете, об этом продукте вообще можно пить оды. Потому как э, этот продукт содержит натокиназу, продукт брожения соевого белка. Натокиназа вообще это фермент. Это фермент, который растворяет тромбы. Но, естественно, это профилактика и тромбообразование. Сейчас в России заболевания сердечно-сосудистые и смертность по ним стоят на первом месте. Сейчас молодые люди, мы теряем просто молодых людей иногда из-за того, что оторвался тромб. Сейчас очень многие люди страдают варикозами, тромбофлебитами и различными еще сосудистыми заболеваниями. Очень многих разбивает, как мы говорим, паралич. Да? Ну, это просто сосудистые катастрофы, которые происходят в организме. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно принимать капсулы Сью Чинфу. Они очень хорошо работают с кровью и с сосудами. Разжижают кровь, убирают тромбы из организма. Здесь есть вещество, которое является мощнейшим антиоксидантом. Это профилактика онкологии. Также здесь есть вещество, которое чистит наши сосуды изнутри, то есть делает их эластичными. Сейчас каждый второй после 40 лет страдает ненормированным артериальным давлением. Почему это происходит? Да, потому что сосуды забиты настолько экология, плюс неправильное питание, вредное питание очень часто бывает, малоподвижный образ жизни и стрессы приводят к тому, что зашлаковка сосудов, кровь практически не движется, образуются тромбы и так далее. То есть я, конечно, вам тут жути нагнала, но сегодня будем говорить о хорошем, что у нас сейчас есть вот такая альтернативная система, самовосстановление организма, которое принимая ее, вот этого ничего не произойдет, понимаете? И мы с любовью просто эту продукцию принимаем. У каждого партнера корпорации есть свой любимый продукт. Но вот у меня, например, это капсула сию Чинфу. Потому что я знаю, насколько, если вот мы, как сказать, насколько у нас сосуды в здоровом, в хорошем состоянии, настолько и мы будем здоровы. Поэтому мы в целях профилактики, чтобы ничего этого не произошло плохого с нами, мы принимаем капсулусью Чинфу. Действительно, небольшими дозами, постепенно, где-то курсами, но все это прекрасно работает. Человек оздоравливается, омолаживается, и это все как бы вот на себе партнеры корпорации Фухо все на себе это ощущают. Действительно, что годы вроде как лет больше, а здоровье лучше. А еще, значит, капсулы Сью Чинфу, я еще, вот, еще раз на этом остановлюсь, что это очень мощнейшая профилактика онкологии также, потому что здесь есть мощный антиоксидант. Естественно, лучше предупредить да, какое-то состояние, чем потом убирать все эти последствия. И еще, значит, два продукта серии восстановления. Это витаминно-минеральный комплекс с преобладанием кальция. И эликсир 3 драгоценности» Феникс. По данным Всемирной организации здравоохранения, две трети населения России и одна треть населения, детского населения, вернее взрослого населения, две трети 1 одна треть детского населения страдают дефицитом витаминов и минералов. Витаминно-минеральный комплекс. Само за себя название говорит о том, что здесь комплекс полезных питательных веществ. Это витамины, минералы, микро-макроэлементы. Ну, конечно, самый главный здесь витами... э, минерал кальций. Он является вообще королем минералов. Он участвует во всех процессах в организме. Э, вообще, если вот так посмотреть с точки зрения биохимии, Наш организм это единый целостный механизм, он сплошная химическая реакция. Это в одной только печени полторы тысячи реакций, что говорить о других да, органах. Поэтому если где-то чего-то не хватает, какого-то минерала, обязательно это скажется на нашем здоровье. Поэтому мы не знаем, откуда у нас там то или иное заболевания. Главное, чтобы нам вовремя знать вот эту информацию и воспользоваться ею. витамино минеральный комплекс. Здесь, конечно, жидкий кальций. Единственная корпорация, которая произвела жидкий кальций, вытяжка mm -hmm. из глубоководных водорослей люцао. Его называют «умный кальций». Это кальций, который сто процентов усваивается в организме. Он идет туда, куда нужно. Он сразу поступает в кровь, а там должен быть 1% кальция, и в кости, суставы, сухожилия и так далее. То есть он не идет ни на какие камни, на камни образования и так далее. То есть это умный кальций. Этот кальций замещает тот ненужный кальций, который поступил в организм по каким-то вот таким причинам. Сейчас очень часто в аптеках продают кальций в твердом виде. Ну, заметили, да, все, все везде, порошок или таблетки. Этот кальций, он не растворяется даже в воде, он выпадает в осадок. Что уж говорит про наш организм. Поэтому сейчас даже уже врачи не назначают кальций до 3 потому что всем уже известно, что он не приносит никакой пользы, а только зашлаковывает организм, зашлаковывает сосуды. А образование камней идет в органах. Наш кальций замечательно усваивается. Восстановление костной ткани идет даже в 90-летнем возрасте. И такие результаты у нас тоже есть. Поэтому... После 40 лет и мужчинам, и женщинам обязательно нужно принимать кальций. Для того, чтобы наше здоровье было полноценным, хорошим, чтобы мы радовались жизни, чтобы этот кальций укреплял наши кости, суставы, сухожилия и так далее. Вообще, что при недостатке кальция развивается 160 заболеваний различных, поэтому, чтобы не допустить этого, нужно принимать кальций. Тем более, что корпорация Фухова его выпустила в таком замечательном, жидком э, виде. Даже еще и там масса витаминов, минералов. И мы насыщаем наш организм полезными вот этими веществами. Ну и последний продукт из серии самовосстановления. Это эликсир 3 драгоценности. Это мощный продукт. Здесь уже вытяжка гриба кардицепс 80%. Но здесь, вот чем он отличается от эликсира Феникс, он вообще по составу похож, но здесь больше кардицепса, и в составе еще есть вытяжка личинок горных муравьев. Это особый вид горных муравьев, которые живут на Тибете, также это крупные муравьи, и вот издавна было замечено, что... Именно муравьиная кислота, муравьиный вот этот спирт впоследствии стали делать, да, изготавливать, он очень хорошо восстанавливает наши суставы. То есть оказывается вытяжка горных муравьев, вот эти личинки, они в своем составе имеют очень много цинка. А цинк, он очень важен при восстановлении именно суставов. Поэтому здесь вытяжка 306 Личина горных муравьев в каждом флаконе. Этот продукт очень хорошо работает со всей хроникой. Надо заметить то, что западная медицина, все в ней хорошо, все замечательно, только хронические заболевания в западной медицине не лечится. Поэтому эликсир три драгоценности к вашим услугам. При любой хронике, при любом тяжелом состоянии здоровья, Эликсир, три драгоценности, просто неоценимую пользу, пользу приносит, ну, приносит нашему организму. Это и бронхолёвочные заболевания, бронхиальная астма, различные м, кожные заболевания, экземы, псориазы, дерматиты, эм, нейродермиты. Это мочепол... заболевания мочеполовой системы, импотенция, бесплодие, аденомы, простатиты, миомы. Это сахарный диабет ну, бронхолегочная сказала, да, тут просто масса, аутоиммунные заболевания, заболевания суставов, то есть вот именно с этими всеми состояниями здоровья работает эликсир три драгоценности. Дорогие друзья, я вам рассказала о системе самовосстановления организма.